Сейчас буду готовить холодник на кефире. Просто обожаю весной и летом этот суп. У нас любит все в семье. Если вы такой раньше не готовили, обязательно попробуйте. Готовится элементарно просто, но получается всегда вкусно. Я буду готовить холодник на кефире. Знаю, что некоторые готовят на отваре и свеклы. Но лично нам нравится больше такой вариант. И сегодня буду использовать сразу маринованную покупную свеклу. Можно отварить, натереть на терке, получается также очень вкусно, но у меня сегодня времени не очень много, поэтому ускорю процесс, использую уже заготовку. Зелень можно брать по вкусу, я сегодня буду использовать укроп, петрушку, зеленый лук и свежий огурец. Не любите петрушку, можно ее не добавлять, получается также вкусно. Огурец можно нарезать кусочками, можно натирать на крупной терке, но лично я предпочитаю вариант с теркой. Сюда же натираю куриные яйца и опять-таки на крупную терку. Я буду использовать 4 куриных яйца, а вообще вы смотрите пропорции можете корректировать сами в зависимости от того, какой суп любите густоты. Кстати, такой суп отличный вариант для жарких дней, когда, вот знаете, есть особо не хочется. А он получается такой освежающий, вкусный. Ну, в общем, люблю этот суп именно весной и зимой. Ой, именно весной и летом. И заливаю все кефиром. Кефир лучше сюда использовать с жирностью побольше, тогда суп получается более вкусным. И, кстати, можно также разбавить кефир при необходимости водой. Попробуйте, получается и так, и так вкусно. Но вот повторюсь, что на кефире лично нам нравится гораздо больше. У меня сегодня кефир с жирностью 3,2%. Теперь добавлю немного сахара и соль по вкусу также немного черного молотого перца. Теперь необходимо холодник перемешать и дать ему настояться минут 20, и можно кушать. Конечно, с отварной свеклой получается цвет более насыщенный. И, кстати, вот по вкусу мне, например, с маринованной свеклой нравится больше. Он получается такой более острый, чем с отварной. Попробуйте и так, и так. Все равно получается очень вкусно. Я надеюсь, вам понравится. И, кстати, если готовите вы холодник, напишите, как готовите вы. Теперь дам ему настояться минут 20 и буду подавать на стол. Кстати, очень вкусно с отварной молодой картошкой. Это просто объедение.